Эстер и Джерри Хикс. Учение Абрахама Просите, и дано будет вам Часть 2 Процессы, которые помогут достичь того, о чем вы теперь помните Вступление к описанию 22 процессов, улучшающих вашу точку притяжения Итак, теперь, когда вы дошли до этого места в книге, то, наверное, уже вспомнили многое из того, что знали всегда. Вы знали и знаете, что являетесь продолжением исходной энергии и пришли в свое физическое тело на передовой край этой пространственно-временной реальности с целью радостно идти вперед в своих мыслях и желаниях. Теперь вы вспомнили, что обладаете руководящей системой, которая позволяет в любой момент знать о том, насколько сильна ваша связь с источником. Вы помните, что чем счастливее себя чувствуете, тем больше ваше соответствие со своим истинным «я». Вы знаете, что чем хуже настроение, тем больше противодействия оказывается этому важному соединению. Вы вспомнили, что на свете нет ничего невозможного. Если ваша главная цель состоит в том, чтобы чувствовать себя счастливым, если вы стараетесь извлечь максимум удовольствия из своего положения, то обязательно должны достигнуть естественного для человека состояния радости. Теперь вы знаете, что абсолютно свободны. Свободны настолько, что можете сами выбирать себе цепи, в которые решите себя заковать. И все происходящее в этой жизни зависит только от мыслей, которые вы выбираете. Вы помните, что о чем бы вы ни думали, о своем прошлом, настоящем или будущем, во Вселенную посылается вибрация, тождественная вашей точке притяжения. Вы помните, что закон притяжения всегда честен и справедлив. Все происходящее в вашей жизни привлечено излучаемой вами вибрацией, которая, в свою очередь, зависит от ваших мыслей. И, наконец, что представляется наиболее важным, вы помните, что благо составляет основу мироздания. И если человек сам не закроет себе доступ к нему, оно станет проявляться во всех сферах жизни Вы можете принимать благо или противодействовать ему Но этот поток добра, изобилия, чистоты и любых ваших желаний будет течь всегда И еще одно Теперь вы знаете, что как не бывает черного света, так нет и никакого источника зла или источника болезней и несчастья. Вы можете принимать благо или противодействовать ему, но все, что происходит с вами, это исключительно ваших рук дело. Хочу ли я что-нибудь улучшить? Если то, как на данный момент складывается ваша жизнь, полностью вас удовлетворяет, вам, наверное, можно и не читать эту книгу дальше. Однако, если вы хотите что-либо изменить в своей жизни в лучшую сторону, если вам чего-то не хватает до полного удовлетворения или, наоборот, вы бы с удовольствием от чего-либо избавились, то следующие процессы будут весьма полезны. Ваша привычка к мысленному противодействию — вот единственная причина, по которой в жизни все происходит не совсем так, как вам хотелось бы. И хотя вы, конечно, не собирались осознанно развивать в себе подобный образ мыслей, но, тем не менее, понемногу шаг за шагом продолжали непрерывно накапливать противодействие в течение всего своего физического пути. Но одно мы можем сказать совершенно определенно. Если вы не предпримете никаких попыток, чтобы изменить собственные вибрации, то в вашей жизни все останется по-прежнему. Процессы, описанные на следующих страницах, предназначены специально для того, чтобы вы смогли последовательно избавляться от любых форм противодействия. Именно последовательно — Поскольку, если говорить на чистоту, вы ведь не развивали все виды противодействия одновременно. Поэтому избавиться от них сразу, как говорится, одним махом, тоже не получится. Но вы непременно сделаете это рано или поздно. Процесс за процессом, игра за игрой – эти слова в нашем случае взаимозаменяемы. День за днем – вы будете постепенно, но неуклонно становиться самим собой, то есть тем, кто принимает собственное благо и позволяет ему течь свободно и беспрепятственно. Окружающие вас люди будут поражены. Они с изумлением станут наблюдать, как ваша жизнь меняется к лучшему, как много радости и счастья вы излучаете на родных и друзей». И тогда можно будет всем вокруг объяснить сознанием дела и уверенностью в собственной правоте, присущим вам от рождения. Я нашел путь к естественному для меня благу. Я научился искусству принятия. Совет по использованию процессов Итак, мы предлагаем вашему вниманию данные процессы, и делаем это с огромным энтузиазмом, питая большие надежды. Вам осталось ждать уже недолго. Если у вас достаточно времени, то мы рекомендуем для начала прочитать описание каждого процесса, не пытаясь выполнить то, о чем в нем говорится. Когда вы прочтете обо всех процессах подряд – и поймете, насколько они важны, то сами немедленно захотите приступить к занятиям. Вы почувствуете небывалый энтузиазм. Если у вас есть время для выполнения данных процессов, мы советуем начать с того, который вызывает наибольшее желание им заняться. Такое начало представляется нам наилучшим. Можете выбрать процесс наугад если вам так больше нравится. Но, занимаясь обязательно, старайтесь замечать улучшение, которое наступает при выполнении того или иного процесса. Каждый из процессов, представленных в этой книге, поможет вам преодолеть собственное противодействие и улучшить содержание вибраций. Однако, сила вашего желания, а также степень оказываемого на данный момент противодействия, могут сделать одни процессы более значимыми для вас, нежели другие. Когда вы будете читать описание данных процессов, а также примеры и приложения, которые их сопровождают, то можете заметить некоторое сходство с тем, что происходило и в вашей жизни. В этом случае будет особенно полезно использовать именно тот процесс, в котором содержится пример, сходный с вашим собственным опытом. Тем не менее, поскольку жизнь предоставляет вам богатейший выбор событий, а также и широчайший спектр разнообразных эмоций, то жестких правил, определяющих какой именно из процессов окажется для вас на данный момент наилучшим, не существует. Давайте уберем деревья с нашего пути. Некоторые из процессов помогут более четко сфокусироваться на желании и усилят вашу точку притяжения. Но если вы по какой-либо причине оказываете желанию очень сильное противодействие, то в данном случае будут весьма полезны процессы, способствующие накапливанию большего количества энергии. Ранее мы приводили вам в качестве примера историю об автомобиле, едущем со скоростью 120 км в час, и дереве, в которое он, наконец, врезается. Мы говорили, что при скорости 10 км в час риск получить серьезные повреждения значительно снижается. Теперь, согласно данной аналогии, Представьте, что скорость автомобиля подобна созидательной энергии, которую собирает ваше желание. Дерево в данном случае представляет собой мысли, противоречащие желанию, или, другими словами, противодействие. Часто люди считают, что единственный способ обезопасить свою жизнь – это максимально снизить скорость автомобиля. Но не лучше ли было бы вам убрать со своей дороги деревья? Процессы, представленные в данной книге, созданы специально для того, чтобы убрать с вашего пути все препятствия. Поскольку нет более волнующего и прекрасного ощущения, чем стремительно двигаться вперед в потоке жизни, не наталкиваясь постоянно на деревья. Пусть эмоции станут вашими проводниками. Все вы, без исключений, обязательно испытываете эмоциональный отклик на любое событие, происходящее в жизни. И именно ваши эмоции могут подсказать, каким из процессов следует заняться. Говоря в целом, если у вас хорошее настроение, то следует использовать процессы, которые идут в начале а если ваше состояние оставляет желать лучшего, то воспользуйтесь каким-нибудь из тех, что в конце. К числу самых важных факторов, на которые необходимо обратить внимание еще до того, как вы приступите к выполнению того или иного процесса, относятся состояние ваших эмоций на данный момент и те чувства, которые вы предпочли бы вместо этого испытывать. Перед началом каждого процесса мы указали предполагаемый эмоциональный диапазон, при котором следует к нему обращаться. Лучше всего начинать с процесса, эмоциональный диапазон которого наиболее точно соответствует тому, что вы на данный момент испытываете. Приступим к улучшению ощущений. Некоторые процессы специально ориентированы на определенный жизненный опыт, например, на улучшение вашего материального благосостояния или физического здоровья, но большинство из них отлично подходят к любой ситуации. Мы абсолютно уверены в том, что при использовании данных процессов ваша жизнь изменится к лучшему, поскольку от любого из них настроение не может не подняться а улучшить настроение вы не сможете, если не избавитесь от противодействия и не улучшите свою точку притяжения. И как только вы измените к лучшему точку притяжения, закон притяжения обязательно предоставит вам обстоятельства, события, связи, чувства и другие важные свидетельства попадания в нужную вибрацию. Таков закон. Некоторые процессы, Будут нравиться вам больше других Одни вы захотите использовать каждый день К другим, возможно, не обратитесь никогда Какие-то из них вы опробуете разок другой И после решите, что в них нет необходимости А о других будете вспоминать, когда в вашей жизни возникнут соответствующие обстоятельства Нам бы хотелось, чтобы вы использовали эти процессы с максимальным для себя удобством поскольку уверены, что они могут оказать положительное влияние на многие сферы жизни. Мы считаем, что цель, ради которой они были созданы, является одной из самых важных, какие только можно себе представить, помочь вам вернуться к энергии, которая является вашим истинным «Я». Благодаря данным приемам вы сможете вновь обрести естественное состояние радости – и, конечно же, они окажут вам дополнительную помощь в достижении любых желаний. Не прикрываетесь ли вы нарисованной улыбкой? Ваши эмоции чрезвычайно важны для осознанного управления своей жизнью. Кроме того, они имеют весьма существенное значение для поддержания радости и счастья. Разве вы захотели бы специально притуплять чувствительность своих пальцев, чтобы не ощущать ожогов? Неужели вам бы пришло в голову наклеить на указатель уровня топлива в вашем автомобиле картинку с улыбающимся лицом, только потому, что вам неприятно видеть, как стрелка неумолимо приближается к нулю? Точно так же не имеет смысла маскировать свои истинные чувства, притворяясь, что испытываете нечто другое. Подобное притворство не поможет изменить точку притяжения. Единственный способ, с помощью которого можно это сделать, изменить вибрационный посыл, и когда это произойдет, ваши чувства тоже изменятся. Как сфокусировать энергию, чтобы изменить вибрационный посыл? Когда вы вспоминаете какой-нибудь несчастный случай, Произошедший в прошлом, вы фокусируете энергию. Когда вы представляете некое событие, которое может произойти в будущем, то также фокусируете энергию. И, конечно, вы фокусируете энергию, если внимательно смотрите на то, что имеете сейчас. Не имеет значения, на чем вы сосредоточили свое внимание. На прошлом, настоящем или будущем. Вы все время собираете энергию, и внимание, направленное на тот или иной объект, служит источником вибрации, которая является вашей точкой притяжения. Когда вы обдумываете, вспоминаете или представляете что-либо, то активизируете определенную вибрацию. Если вы возвращаетесь к этой мысли, то вновь посылаете ту же самую вибрацию. Чем чаще вы возвращаетесь к той или иной мысли, тем более привычной становится данная вибрация, и тем легче активизировать ее. Так может продолжаться до тех пор, пока в конечном итоге мысль не превратится в доминантную вибрационную модель и что имеет немаловажное значение для вибрационной модели, соответствующие ей вещи, события и обстоятельства начнут постепенно проявляться в вашей жизни. Таким образом, существует два надежных пути, с помощью которых можно узнать, что представляет собой ваш вибрационный посыл. Первый. Внимательно наблюдать за событиями, происходящими в жизни. Поскольку то, на чем вы сфокусировались, и то, что проявляется затем в реальности, всегда находится в вибрационном соответствии Второй – обращать внимание на свои эмоции, поскольку они постоянно информируют вас о состоянии вибрационного посыла и точки притяжения Чтобы быть сознательным творцом, необходима осознанность Прекрасно, когда вы начинаете отслеживать связь между своими мыслями и чувствами с одной стороны и жизненными событиями с другой. С помощью такого осознанного внимания вы способны видоизменять свои мысли с целью привлечения в жизнь чего-нибудь более благоприятного. Но наиболее удивительной стороной сознательного творения является то, что вы становитесь чувствительны к ощущениям, вызванным своими мыслями, поскольку это дает возможность менять негативные мысли на позитивные. Подобным способом вы можете изменить точку притяжения еще до того, как в вашей жизни произойдет что-либо нежелательное. Ведь гораздо проще сознательно изменить направление своих мыслей в положительную сторону, чем потом расхлебывать кашу, которую выходит «вы сами и заварили». Вы придете к пониманию того, что подсознательным творением в первую очередь подразумевается осознанный выбор положительных мыслей. Вы испытываете чувство глубокого удовлетворения от способности намеренно выбирать позитивные мысли, а затем получите огромное удовольствие, когда вслед за приятными мыслями последуют не менее приятные события. Вы даже испытаете некоторое удовлетворение, вспоминая, как раньше сбывались ваши дурные предчувствия, поскольку теперь вы знаете силу законопритяжения, что дает ощущение полной власти над событиями. Без осознания взаимосвязи между мыслями и чувствами с одной стороны и их проявлениями в реальности с другой, вы никогда не сможете взять управление жизнью в свои руки». Всегда найдутся внешние обстоятельства, которые помешают управлять другими людьми. Обычно люди излучают большую часть своих вибраций в ответ на то, что видят вокруг. Если они наблюдают за чем-либо приятным для себя, то и чувствуют себя прекрасно. Но если им на глаза попадается нечто отвратительное или ужасное, то и настроение сразу ухудшается. Люди полагают, что не могут управлять своими чувствами, поскольку понимают, что не в состоянии управлять внешними обстоятельствами. Многие проводят большую часть своего времени в бесплодных попытках контролировать обстоятельства, так как верят, что это поможет им чувствовать себя более счастливыми. Причем то, какого успеха они уже сумели добиться в жизни, роли не играет. Когда пытаешься управлять поступками других людей, всякий результат будет казаться недостаточным, поскольку в любой момент могут появиться другие неконтролируемые обстоятельства. Вы не обладаете созидательной силой по отношению к жизням других людей, поскольку они посылают свои собственные вибрации, тождественные их точкам притяжения, точно так же, как и вы предлагаете миру собственную вибрацию, которая тождественна вашей точке притяжения. Сознательное творение – это выбор мыслей, от которых вы чувствуете себя лучше. Многие люди говорят, когда окружающие обстоятельства и условия жизни изменятся – я буду чувствовать себя более счастливым. Когда у меня будет больше денег, или я перееду в квартиру получше, или найду более выгодную работу, или удачно вступлю в брак, вот тогда я буду доволен. Мы не станем спорить, что благоприятные условия жизни доставляют гораздо больше удовольствия, чем неблагоприятные. Но только на самом деле все происходит с точностью до наоборот. Сознательное творение подразумевает не изменение обстоятельств с целью почувствовать себя более счастливым в ответ на новые условия жизни. Сознательное творение ⁇ это выбор позитивных мыслей, которые улучшают ваше настроение и тем самым заставляют события изменяться в благоприятную сторону. К примеру, безусловная любовь ⁇ предполагает столь сильное желание постоянно находиться в состоянии соединения со своим источником любви, что вы сознательно выбираете мысли, поддерживающие эту связь, и для вас не имеет значения, что происходит вокруг. Когда вы можете контролировать свою точку притяжения путем выбора позитивных мыслей, окружающие условия обязательно изменятся. Закон притяжения говорит – что они должны измениться. Вы можете притягивать мысли только в пределах вашего вибрационного диапазона. Некоторые говорят, «Вся эта болтовня по поводу сознательного творения на словах выглядит такой заманчивой и многообещающей». Но почему же приходится сталкиваться со столькими трудностями, когда я пытаюсь хоть что-нибудь сделать? Почему мне так тяжело контролировать собственные мысли? Порой создается впечатление, что мои мысли могут думать сами по себе, совершенно без моего участия. В связи с этим следовало бы вспомнить, что закон притяжения очень могущественен. И, согласно ему, вы не можете выбирать и удерживать мысль, если ваша нынешняя вибрационная установка резко отличается от нее. Вы имеете доступ только к тем мыслям, которые попадают в текущий вибрационный диапазон. Может быть, вам случалось наслаждаться звучанием какого-нибудь музыкального произведения? А потом, в другой ситуации, слушая ту же самую музыку, вы уже не получали от нее былого удовольствия. В первый раз вы улыбались, возможно, даже слегка пританцовывали и напевали эту мелодию, но, услышав ее же в другой обстановке, неожиданно почувствовали, что она кажется вам скучной, а то и просто раздражает. На самом деле, все это зависит только от вашего вибрационного соответствия музыки. Другими словами, в момент вашего полного соответствия своему истинному «Я» музыка рождает вас только приятные чувства. Но если вы не находитесь в соответствии со своей истинной природой, то музыка будет указывать на разницу между вибрацией блага, которая есть вы, и той вибрацией противодействия, которую вы посылаете в данный момент. Бывает, что иногда... Вам могут поднять настроение друзья, но в другое время их шутки или поддразнивания лишь заставляют вас еще глубже погружаться в тоску и печаль. Успех всех подобных попыток в первую очередь зависит от вашего собственного вибрационного соответствия или несоответствия своей истинной природе, поскольку маленький вибрационный скачок сделать довольно легко, а вот большой крайне сложно если вообще возможно. Цель этих процессов – ослабление вашего сопротивления. На следующих страницах вы найдете описание процессов, предназначенных для постепенного улучшения точки притяжения. Ваше текущее вибрационное состояние со временем изменяется. Кроме того, Разным людям свойственны разные доминирующие вибрации. Поэтому определить, подходит ли вам тот или иной процесс в настоящее время, вам следует с помощью своих собственных ощущений. С помощью наблюдений, воспоминаний, обдумывания или обсуждения вы практикуетесь в мыслях, которые со временем становятся доминантными и определяют точку притяжения. При этом каждая мысль, на которой вы фокусируетесь, пробуждает в вас эмоциональный отклик. Таким образом, по прошествии времени вы привыкаете испытывать по отношению к определенным вещам определенные эмоции. Мы называем это состояние эмоциональной установкой. Описанные ниже процессы пронумерованы от 1 до 22. -го. Чем ближе вы на данный момент к вибрационному соответствию с источником блага, тем полезнее вам обращаться к процессам, которые находятся в начале списка. Они помогут вам обрести абсолютное соединение с исходной энергией. Если же вы далеки сейчас от вибрационного соответствия источнику, то на пути возвращения к нему более полезными для вас будут процессы, приведенные ближе к концу списка. Вы также можете оказаться одним из тех редкостных счастливчиков, которые находятся практически в полном соответствии со своим источником блага, и тогда редко будете обращаться к процессам, которые следуют после 12-го. Правда, всегда возможно возникновение особых обстоятельств, при которых диапазон ваших вибраций резко изменится. В этом случае вам следует обратиться к данным процессам, но это будет скорее исключением из общего правила. Сознательное изменение вашей эмоциональной установки. Но, с другой стороны, вы, возможно, принадлежите к числу тех горемык, кто уже и не помнит, когда последний раз получал удовольствие от жизни. Обстоятельства, складывающиеся в вашей жизни, явились причиной того, что вы развили в себе устойчивую точку притяжения, далекую от диапазона соединения с потоком блага. Таким образом, первые пять или шесть процессов, скорее всего, не принесут вам облегчения. Вы можете почувствовать некоторые улучшения, если начнете с последних из предлагаемых нами процессов. Но гораздо важнее понять, что не имеет значения, насколько хорошо вы себя почувствовали или как быстро это улучшение наступило. Единственная вещь, которая действительно имеет значение, то, что вы сознательно пришли к освобождению и почувствовали облегчение, пусть даже оно было совсем незначительным. Не менее важно понимание того, что чувство освобождения пришло в ответ на шаги, которые были предприняты вами целенаправленно. Если вы способны по собственной воле почувствовать облегчение, значит вы вернули себе управление своей жизнью, а следовательно находитесь на пути к исполнению всех своих желаний. Помните, что целью любого из выше приведенных процессов является изменение вашей вибрационной частоты. Можно сказать и по-другому. Цель каждого процесса состоит в том, чтобы помочь вам преодолеть собственное сопротивление, или цель каждого процесса мы видим в том, чтобы принести вам облегчение, или целью каждого процесса является исправление ваших чувств или, наконец, цель процессов состоит в том, чтобы изменить вашу эмоциональную установку. Если по прошествии нескольких минут, в течение которых вы занимаетесь тем или иным процессом, вы не чувствуете никаких улучшений, то лучше остановиться и обратиться к другому процессу из тех, что располагаются ближе к концу. Улыбнитесь. И получайте удовольствие. Мы используем слова «процесс», «техника» или «игра», и они являются для нас взаимозаменяемыми. Поскольку эти могущественные процессы, способные помочь вам в исполнении любых желаний, будут гораздо более действенными, если не столько заниматься ими, сколько играть в них. Сохраняя игровой подход, вы сумеете добиться большего результата, чем если бы воспринимали каждый процесс как своего рода инструмент, с помощью которого можно починить сломанный предмет. Успех, которого вы можете добиться при использовании данных процессов, напрямую зависит от вашей способности избавиться от противодействия, а чем больше вы играете, тем меньше сопротивление оказываете. Осознанное использование этих процессов поможет вам изменить свою эмоциональную установку и таким образом улучшить точку притяжения. Вы сразу же почувствуете облегчение, едва ли не в первый же день, когда приступите к этим занятиям играм. А приобретя некоторый опыт, сумеете улучшить свою точку притяжения в любых сферах жизни. Здесь и сейчас – вы создаете собственную реальность. Вы постоянно творите собственную реальность, вне зависимости от того, знаете об этом или нет. События в жизни всегда разворачиваются в точном соответствии с посылаемыми вами вибрациями, которые сами по себе являются результатом ваших мыслей. Этот процесс происходит постоянно. Каждую минуту, знаете вы об этом или нет. Процессы, которые мы предлагаем вашему вниманию в этой книге, помогут вам осуществить самые невероятные превращения. Вы трансформируетесь из человека, создающего реальность по неведению, в того, кто осознанно творит собственную действительность применение данных процессов даст вам ощущение полного управления всеми сферами жизни. Мы предлагаем вам процессы, способные полностью изменить жизнь и делаем это с огромной любовью, надеждой и энтузиазмом. В них заключена великая любовь. Любовь к вам.